Всем привет! На связи Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Подводим итоги недели. Традиционно в начале недели мы скидываем список компаний с точками входа в наш закрытый чат. Примерно так вот это выглядит. Если вам необходим такой список с точками входа, то проходите по ссылке и подключайтесь к закрытому чату. Ну и посмотрим пару сделок по точкам входа. Первая компания Zebra Technologies. Вход был 513.06. Сделка выставлена была заранее, до рынка, ну и соответственно в автоматическом режиме по триггеру сработала. Цена пошла вверх, дошла до 537, ну где-то в этом районе до этого уровня и пошла вниз. К сделке прикреплен был скользящий стоп-ордер, трейл, еще он так называется, на платформе Interactive Broker. Обычно выставляют 2%, и вот в районе 2% как раз и прошла цена, снизившись до 526,81%. Здесь она закрылась, ну и в целом это принесло 2,6%. С этой сделки до 2,6%. Ну, в принципе, за 4 дня это неплохо. Еще одна сделка по компании AMD. Вход был вот на пробой этого бара. Зеленым, зеленой стрелкой обозначена на уровне 86.01. Ну, тут чуть другая цена, наверное, сбилась. Так, ну и здесь тоже был прикреплен скользящий стоп. Здесь, в принципе, он везде выдержал, и вот на этом падении стоп как раз и сработал. 2% здесь э, тоже был выставлен скользящий стоп на платформе тоже, опять же, Interactive Broker. И закрылось э, 92.54 в целом, 7% по этой сделке. Тут тоже, в принципе, тоже 4 дня. Ну, за 4 дня 7% очень неплохо. Так, ну вот две э, сделки практически в автоматическом режиме они отработали. Здесь никакого вмешательства не нужно было, только установить заранее ордера. Ну и прикрепить скользящий ордер. Вот. Ну, в зависимости от э, того, в каком приложении вы работаете. Либо настольной версии, либо э, с телефона. Есть небольшие там, в общем, нюансы. Вот. Таким вот образом на этой неделе сработали триггеры. Список такой мы публикуем каждую неделю в начале недели. Если вам такой список необходим с точками входа, то подключайтесь. Проходите по ссылке внизу под видео подключайтесь к нашему чату. До следующей недели. Пока.